На сегодняшний день, в субботу 16 мая, в Греции было открыто для публики 515 организованных пляжей. Они будут выглядеть по-другому, существенно отличаясь от того, к чему мы привыкли ранее. На 515 организованных пляжах действуют строгие правила и соблюдены меры общественного здравоохранения, в то время как нарушителей будут подвергать огромным штрафам. Жаркая погода на выходные к открытию купального сезона не только для экстремалов, но и для обычных граждан, так как за прошедшие дни море прогрелось и его температура достигла комфортных значений, однако из-за мер противодействия пандемии многие пляжи теперь выглядят существенно по-другому. Основные правила. Максимальное количество купальщиков составляет 40 человек на тысячу квадратных метров, и обязательная запись количества участников. Минимальное расстояние между осями зонтов 4 метра. Минимальное расстояние 1 метра между периметром тени двух зонтов. Допускается до двух шезлонгов на зонтик, за исключением семей с несовершеннолетними детьми. Лежаки на разных зонтах должны быть на расстоянии не менее чем полтора метра. Также запрещено заниматься групповыми видами спорта с физическим контактом. Также Столовые, закусочные и кафе-бары работают исключительно с вынос. Товары продаются только в упаковке, их приготовление на территории запрещено. Запрещено продавать и подавать алкогольные напитки. Не разрешается ставить стулья и столы на территории той части пляжного бара, которая находится внутри помещения. Минимальное расстояние между клиентами, ожидающими обслуживание, составляет полтора метра. Власти настоятельно рекомендуют использование маски сотрудниками. Дезинфекция является обязанностью персонала и должна проводиться регулярно в санитарных помещениях, где также должен быть размещен соответствующий график, который будет можно будет увидеть проверяющим. Скромные штрафы. При первом нарушении штраф составит от 5 до 20 тысяч евро в зависимости от метража и вида деятельности предприятия, а также в качестве дополнительного наказания приостановка деятельности на 30 дней. В случае повторного нарушения штрафа срок, в течение которого деятельность компании будет приостановлена, будут утроены. Подобная мера фактически уничтожает любое пляжное заведение. Жара не убивает коронавирус. Экстремальные температуры в течение сезона и как они могут повлиять на распространение коронавируса, отвечает ученый-инфекционист Сатирис Чадрас. Профессор предупредил, что высокие температуры и воздействие Солнца не убивают коронавирус, сославшись на исследования Всемирной организации здравоохранения. В пользу данного факта говорит то, что в южных и жарких странах пандемия коронавируса распространяется не менее эффективно, чем в северных. Впрочем, у некоторых врачей есть свое мнение. В частности, доктор Ксенофон Ламбракис в интервью русским Афинам рассказал, что высокий уровень ультрафиолета на пляжах действует как природный метод дезинфекции, убивая коронавирус и любую инфекцию. К тому же, по словам господина Ламбракиса, известно, что в морской воде вирусы и микробы не выживают. Тем не менее, доктор считает, что личные контакты нужно ограничивать и быть аккуратным в общении, и придерживаясь социальной дистанции.